По заданиям они во вкладке Airdrop. За регистрацию telegram дают 300 700 монет. Задание выполняется один раз. У каждого задания есть свое описание. Нажимаете кнопку «Выполнить» и переходите на страницу с заданием, где есть инструкция. Остальные задания выполняете каждый день. Любой на ваш выбор, что можете выполнить, что хотите, то и делайте. Все задания выполнять не обязательно. По депозиту, трейду, свопу, 10 дайсов и как активировать фарминг. Есть два видео, ссылки в описании. По Twitter, Facebook, у кого есть аккаунты и они работают, размещайте посты. Содержание поста вы найдете в инструкции. И еще что-то добавляйте от себя каждый день разное чтобы не было похоже на спам и вас не заблокировали в социальной сети. ВК отключен. YouTube, TikTok. Снимать обзоры при желании. Депозиты делаем в криптовалюте. Можно делать в Лайткоине, Ripple и Trony с минимальными комиссиями. Кошелек Payer. Биржа Bybit. Снял тоже два видео. Ссылки оставил в описании. Проверяйте выполнение заданий другими пользователями. Каждое проверенное задание приносит вам 100 монет. По 12 день. Если все в порядке, то 1200 монет вам в плюс. Здесь баланс аэродропа. Пока монет падают сюда, ближе к старт торгов, нам дадут перевести их на основной баланс. Откуда будем продавать их. Так что кнопка эта. Неактивно нажимать смысла нет. Какая будет цена у монеты? Неизвестно. Определиться на старт торгов. Предположение делают уже в Telegram. группе, бирже и обид. Но это считаю пустой тратой времени. Многие прогнозисты на прошлом дропе обещали копеечную цену, а в итоге получили хороший прибыль. Так что не заморачивайтесь на эту тему, выполняйте задание. Скоро завершение дропа. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.